Всем привет! Вы на канале ТКТВ, И сегодня я снимаю видео, которое называется ⁇ Пони дружбы ⁇ это ⁇ Чудо-друг моего врага ⁇ Итак, начнем. Ой, где же там моя подруга? Как долго ее ждать? Ой, как долго! Джек, подружка, май... подружка моего врага. <какого>, Какого еще врага? Ты про ту а, маленькую девочку Рарити, что ли? Про ту глупышку? А, так ты, значит, теперь в нашей компании? Да, конечно, буду я с этой мелкой общаться. Вообще, последний раз, когда мы с ней разговаривали по скайпу, она мне так жутко надоела все эти листа с тобой, дружу, и с твоей подружкой. Как то моя зовут? А, Анжела. Ну вот, с Анжелкой буду. Хороший выбор. Поставь свой портфель рядом с моим. Чтобы не сидела с этой... Какую Рарити. Да, самой же надоела она мне. Да, давай поболтаем. О, вот идет и моя... А, нет, это не моя подружка, это Рарити. Привет, неудачница. Ха-ха. Привет, Эпплджи, а, как я рада. А ну-ка иди отсюда, иди, иди, мелочь. А, за зачем ты меня ударил? Мы с тобой же друзья. Вообще-то бывшие мы с тобой друзья. Но, но, ты мне хотела что-то сказать. Я так обрадовалась, что ты приехала. Переехал, точнее. Ха, я хотела сказать, что больше не хочу с тобой дружить. Ты мне так уже надоела. Я хочу с крутыми. А по поводу крутых, да все, отстань, не хочу с тобой разговаривать. Молодец, Эплоджек. Хап, хап. А, а. Ну и пусть. Сама потом увидишь. Особенно ты, Вероника, что я хотела вам сказать. Давай, давай, говори там про себя. Ой, смотри, кажется, моя подружка идет. Привет, Ралити, привет. Эй, эй, что ты стоишь? Стой. Этой мелкой, поздоровишься с нами, поздоровися? Эм, привет, Вероника. А чего это ты так странно общаешься с Applejack? Вы же не друзья вроде как. Новая новость, мы с ней подружки. Точнее мы с тобой и с ней дружим. По поводу этого я хотела сказать... Да ничего не говори, все присоединяйся там. не дружи с этой мелкой рарите, с этой песклявой рарите. Она не песклявая. А! Это что такое было? А то я крутая тоже, и она крутая, а вы не крутые. А что? Как? Почему ты на меня накричала? Мы с тобой друзья. А вот и нет, не хочу с тобой больше быть дру другом. Ты мне уже надоела Я крутая и она крутая, а вы никто. Нельзя так вести себя. Она такая же, как и мы. А... Все, молчать. У тебя больше нет вопросов. Хм, нету. Вот и все. Ой, молодец. Даже чего стоит с этими грубиянками общаться? Они грубиянки. Пойду свой портфельчик возьму. Ой, извини. Ничего. Ой, с каких-то пор ты стал извиняться. С тех самых. Эй, вообще, что ты тут делаешь, вредина? А, меня никогда так не называли. А, я не вредина. Да не слушай, они сами вредины. Фу почему я раньше, интересно, дружила с этой Рарити. Так, детки, все на урок. Давайте, живенько, садись ко мне. А вы, я вижу, поменялись местами. Вам так удобно? Удобно. Так, открывай, Берете учебники. Надеюсь, все взяли учебник. Открывайте. его. Я учебник забыла о вот по этому поводу я с ней и не общаюсь а да с ней надо всегда делиться ой а я забыла учебник ты меня поделишься с ним конечно поделюсь извини я обычно никогда не забываю как она Но, нечаянно что-то я забыла хорошо конечно я тебе поделюсь ой спасибо спасибо у нас тоже есть учебники, у нас есть. Ну, просто... Так, вы пока э, ряды сзади не доставайте учебники, а спереди доставайте. начнем урок. После урока. Так, молодцы. Вы хорошо учитесь. Контроль... Контрольное пока не буду никакого вам делать. Э, домашнее задание ваше. Э, рассказать про вашего самого лучшего друга или друзей. Ваше домашнее задание. День, день, день, день. Урок окончен. Вы можете идти на перемену, дети. Ура, пошли. Ой, пойдем. Ой, а ты про кого сделаешь? А, я про тебя. Я тоже про тебя. У меня, кстати, тут есть печенька. Хочешь печеньку? О, давай. А, ну, если ты не хочешь, да, я сейчас поделюсь. У тебя печенька есть, а можно нам, да, девочки, подходите всем. Ой, радите, привет, привет, спайк. Можно мне печеньку, да, я говорю, всем можно. куда это там мелочь собралась. Не знаю, куда они там пошли. Пойдем посмотрим, пойдем. Сейчас я достану печеньки. Печеньки? Она нам что-нибудь предложила? Да мы же типа не ее подружки. Да я вообще с ней не хочу общаться. Нужны мне ее печенье. А, да, да, они нужны на мою печенье. Пойдем, пойдем. Кстати, у меня есть конфеты. А, здорово. Сейчас я их съем. А, чего? Да так, ничего. Я, кстати, хотела сказать. Сегодня что-то не успела позавтракать. Ой, твои проблемы. Вот моя подруга всегда успевала завтракать. Да, логично. Сейчас совсем много конфет. Да. Сейчас я достану. Сейчас я вам всем печеньки дам. Сейчас, сейчас, сейчас. Достану печеньки. Так, вот и печенье, берите. Ох ты, спасибо. Я тебе завтра тоже что-нибудь принесу. Не надо мне ничего носить, я же вам просто так. Ух ты, мы, может, тебе правильно что-нибудь принесем? Да не надо, я же говорю, я просто так вам печеньки даю. Спасибо, ты лучше. Ты ничего, спать, берите. Берите, берите. Ура, сейчас возьмем. Какие вкусные печеньки. М -м, сейчас тоже буду кушать печенье. Ха. Ну и что? Что у них там какие-то печенья? У меня тоже они есть. Да, у тебя всегда есть печенье. Я в этом не сомневалась. Ой. М -м, какие вкусные. Все. Ой, Милочка, бери ка свой учебник. Он тут мешает мне. С чего это? С тобой то, пожалуйста, убери, пожалуйста. Учебник, ты сама сказал общий. Да, перестань. Так, все. Уже скоро перемена заканчивается, поэтому мне надо готовиться. Ой, вправду. Уже скоро перемен закончится. Спасибо, Ральте. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, пожалуйста. Ой, пойдем пошли. Ой, сюда. За впарты наши. Та-та-та. Я пойду а, пока на секундочку хорошо идти. А, я тоже на минуточку отойду. Да, конечно. Ой-ой-ой. С ой, ой. чем я только связалась с этой Анджелой. Как-то странно, что я по не связалась. Эх. Ничего страшного, зато я буду крутая с ней. Ой, зато она будет так, крутой. Да. А, кто это? Эпплджик, что ты тут делаешь? <yapıl Nation》>. <artist> Радите, что ты тут делаешь? Я вообще-то тут э, стою и говоришь сама с собой. Нет, думаю. Пересказ повторяю. Да, я тоже... Нам задали э, э, там про лучшего друга. Да. М кстати, я плачу, Чего тебе? Вот я приберегла еще тебе печеньку твою любимую. Просто так. Можешь взять, а можешь не взять. Почему это ты для меня приберегла? А потому что хочется. Все, я пошла. Ну ладно. Дзинь, дзинь. Урок начинается. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И ждите продолжения. Что же будет?